Вопросов, конечно, много, не разнообразно, но начнем, наверное, стандартно. Самого важного это hd карты ну для кого-то важно, для кого-то нет. И первый вопрос, когда будет выпущена HD карты и будет ли вся карта сразу в HD? На что получили ответ? Многие карты находятся на заключительном этапе, где разработчики карт работают над завершением. Некоторые из них все еще находятся в процессе глупных, постараемся выпустить как можно больше карт. Но мы хотим сохранить качество карт как можно выше. Некоторые с карт, которые не попали в релиз, будут добавлены в будущем обновлении. Мы хотим убедиться, что у нас достаточно карт, перед чем пускать их. Я думаю, что минимум они сделают 20 карт, а только после этого уже выпустят все это в релиз. Следующий вопрос. Мы знаем, что в разделе графических настроек есть новые опции. В режиме снайпера и улучшенной физики. Что они делают? А Данные вкладки означают, что каждый объект в игре будет отображаться в 3D, а не в 2D. То же самое для опции режима снайпера, для улучшения для улучшенной физики. Эти настройки будут использоваться для высокопроизводительных машин. И следующий немаловажный вопрос, будут ли появляться новые карты в ближайшее время. Лично меня это тоже всегда интересует, я их жду. На что мы получили ответ. Мы знаем, что игрокам нужны новые карты. Однако невозможно создать новые карты одновременно, когда мы находимся в процессе преобразования существующих карт в HD. Мы знаем, что у нас нет новых карт в течение еще долгого времени, ну где-то около двух лет. У нас есть планы по новым картам, но это будет после того, как будут сделаны HD-карты. Делаем вывод, в ближайшие, наверное, полгода новую карт мы точно не увидим. Ну, я не считаю всякие режимы, генеральное сражение и так далее. Я имею в виду обычный стандартный рандом. То есть пока все карты не переведут, а на карту требуется от 2 до 3 месяцев. Так что очень и очень долго все-таки нам придется ждать. Но, тем не менее, они все-таки переоткрыли завесу тайны. Какие карты у вас в планах? Ну, что получить ответ, на данный момент есть несколько зимних карт, которые мы планируем. Мы заменим некоторые существующие карты. Я также могу сказать вам, что некоторые текущие карты будут переработаны. Ну, это естественно. А будут ли какие-либо карты удалены из игры после появления карты HD? Да, некоторые из них будут удалены из игры. Это будет Винтерберг, это зимняя версия Руинберга, и зима Химмельсдорф. Огненную дугу пока решили оставить в игре. Следующий вопрос, разве не будет хорошей возможностью также изменить баланс карты при переработке карты вождей? На что получили нам мнение как-то странный ответ. Мы понимаем, что некоторые карты можно и даже нуждаются в улучшении. На данный момент мы сначала хотим собрать отзывы игроков о новых HD-картах. Например, производительность и визуальный стиль. Мы конечно хотим сделать балансировку карты, но если мы сделаем это в предстоящей песочности, для нас и игроков будет очень сложно протестировать и дать нам отзывы о самих картах HD, например, визуальный стиль и производительность игры. Однако есть некоторые карты, которые мы решили все-таки переработать сейчас. Мы вернемся к существующим картам позже как только мы соберем данные. Я так понимаю, они боятся, что игроки будут обсуждать новые перекопанные карты, вместо того, чтобы обсуждать ее красивость. Ну, по мне это немножко глуповато. Все-таки, я думаю, игроки смогут и туда ответить, и туда ответить. А Следующий вопрос. Какие карты будут переработаны? На что получается ответ? Очень важно, что когда мы перерабатываем существующие карты, вожди, мы стараемся как можно больше сделать их одинаковыми с игровым стилем как на текущих картах. Однако есть мелкие хитрости, поскольку они превратились в вожди. А у нас есть три карты, которые будут иметь самые большие и очевидные переделки. Это будет Рыбацкая бухта, Эрленберг и Фьорды. И следующий логический вопрос, какие изменения будут на этих картах. На что получили ответ, на данный момент у Эрленберга будет большая переделка, поскольку мы знаем, что карта слишком проблематичная на общедоступном сервере. Для фьордов у нас есть планы переделать среднюю часть карты. И наконец, конец рыбацкого мы планируем давать некоторые жесткие покрытия в полях. Например, трупы Марк 1. Однако важно отметить, что они все еще находятся в процессе переработки, поэтому возможны дальнейшие изменения. Говоря об игре, что произойдет, когда появится карта вожди? Следующий вопрос немаловажен. Говоря об игре, что произойдет, когда появится карта вожди? Мы очень много работаем, чтобы оптимизировать игру для всех видов компьютеров. Мы знаем, что многие игроки по-прежнему используют устаревшие компьютеры. Минимальные требования графики пока остаются неизменными, однако мы планируем изменить минимальные требования через один или два года. Лично я думаю, что скорее всего это будет год максимум, потому что два года ну, слишком оптимистический срок. Думаю, в скором времени параметры железа надо будет все-таки улучшать. Конечно, я надеюсь, что данный выход песочницы покажет, что производительность осталась ну, более-менее на уровне, но думаю, все-таки год и придется некоторым людям либо поменять железо, либо поменять игру, к сожалению. Следующий вопрос, что произойдет с заездами. Заезды это побочные продукты, когда мы вводили новую физику. Когда мы переводили карты вождей, некоторые из этих мест больше не будут доступны. Могут быть и все еще доступны некоторые конечно, места, но мы собираем отзывы от сообщества, чтобы знать, удалить эти места или оставить их при переводе вождей. Следующий вопрос, в песочности я не вижу никаких зимних карт. Что происходит с этими картами? Мы готовим отличные технологии эффекта для зимней карты. Есть несколько классных технологий, в которых танки оставляют следы в сугробах. Поэтому танки будут в снежном накате, как в реальной жизни, траки будут в снегу. Существует также новый ледяной шейдер, который заставляет лед вести себя, как в реальной жизни. Эти эффекты будут оптимизированы. Мы всегда стараемся максимально оптимизировать игру, поэтому более старое оборудование работает на том же уровне, что и сейчас. А в некоторых случаях даже повышает производительность. Но я думаю, это больше имеет ввиду к среднему сегменту железа, чем самый минимальный компьютеры. А эти карты хотели показать, но к сожалению не смогли, не была готова окончательная карта, поэтому не могу вам показать. А сколько времени требуется, чтобы изменить карту? Это в среднем около 2-3 месяцев. Это не просто изменение карты, мы должны предложить усилия для создания текстур, стабилизации нового кода карты, Тестирование. Игроки, которые уже откатали на песочнице и видели это своими глазами, говорят, что солнце на некоторых картах очень слепит в глаза при определенном угле поворота, что очень мешает. Разработчики сказали, что освещение, положение солнца и визуальный стиль еще не завершены. Мы хотим собрать больше отзывов от тестировщиков песочницы, прежде чем завершить визуальный стиль новых карт HD. Также положение солнца в том числе. А я хотел бы сказать, что солнце является важным элементом системы освещения. Поэтому размещение на карте немаловажно. Следующий вопрос, что будет с некоторыми непопулярными картами, такими как Харьков и Сталинград? На что получили ответ, эти карты немного проблематичны. Хотя мы хотим все-таки перевести их вожди, однако у этих карт есть проблема с балансировкой игрового процесса. Так что скорее всего эти карты будут отложены на долгие ящики и переработаны уже более глобально, дабы сбалансировать их по игровому процессу. А существует проблема с атакой и обороной на некоторых картах. Эти карты не сбалансированы под эти режимы. Будет ли перебалансировка этих карт при переводе их вожди? Ответ. Игроки давно хотят, чтобы мы увеличили разнообразие в начальных боях. Поэтому мы ввели такие режимы как атака и оборона. Однако в этих двух режимах есть некоторые проблемы с балансировкой. Очень сложно сбалансировать карту, когда мы должны одновременно рассматривать оба режима и обычный и случайный режим боя. Мы решили не касаться этих режимов в переводе карты HD. Мы не планируем удалять эти режимы из игры. Но в то же время мы не будем добавлять дополнительные карты в эти два режима. Так как есть значительное количество игроков, которые наслаждаются этими режимами, даже при наличии существующей карт. Ну и хватит про карты, давайте немного поговорим о технике. Вопрос. Многим игрокам не нравятся нынешние кушки у Type 4 Heavy и у Type 5 Heavy. Они будут изменены. Мы знаем, что у игроков очень отрицательная обратная связь по оружию у Type 4 и 5 и также по броне. Однако на данный момент он не достиг критической точки, поэтому пока не будем их менять. Мы внимательно следим за этими двумя Танки, то есть пока не надейтесь. И следующий вопрос. Существуют какие-либо планы для японских СТ? СТБ-1 неприятен для многих игроков. А, да, есть дискуссия об изменениях японских топов. Они не очень популярны среди игроков. Целая линия очень сложна для игроков, поскольку она состоит из танков с очень разным игровым стилем. В частности, СТБ-1 это не очень популярный 10 уровень. Мы не хотим просто его апнуть, мы хотим сделать что-то уникальное для японской средней линии. Ну, я думаю, что имеется в виду это пневмоподвеска. Следующий вопрос, как статистика по после апа М48 Паттон. По статистике он играется более-менее так же, как игрался до этого. Мы продолжим следить за Паттоном, если ап не зайдет, мы можем настроить его еще раз. Вопрос. Нынешняя модель Шеридана выглядит очень уродливо. Будет ли ее менять? Да, в следующем году мы планируем заменить нынешнюю модель Шеридана на другую. Тот, который сейчас и выглядит не очень. Существуют ли какие-либо планы по Объекту 430? Танк тоже не очень популярен. Да, у нас есть планы сделать советское трио. Объект 40, Объект 430 и Т-62А. Отличные друг от друга, однако они еще не завершены. Следующий вопрос интересует много игроков, и по этому вопросу очень разные мнения. Но давайте услышим вопрос. Будет ли ВБР снижаться с плюс-минус 25% до уровня ниже? Нет, мы понимаем, что опытные игроки хотят, чтобы игра была более предсказуемой с точки зрения борьбы с другими игроками. Однако мы решили сохранить плюс-минус 25 ВБРа в игре, чтобы игроки могли иметь свои волшебные и забавные моменты. Например, когда вы выжили и тащите игру, потому что некоторые вражеские игроки вас не смели добрать. Однако не считайте, что это чистый плюс-минус 25 ВБР. ВБР основан на нормальной системе распределения где мы можем настроить вероятность, когда в настоящий момент у нее восстановлено 67% вероятности в пределах плюс-минус 10 в где экстремальное число имеет меньший шанс. Это было реализовано некоторое время назад. Потому что по факту, как говорят разработчики, большую часть игры у нас не плюс-минус 25, а плюс-минус 10. Можете ли вы рассказать нам, какой урок вы вынесли из предыдущей песочницы? Мы можем сказать, что тестирование песочницы было успешным. Мы собрали много данных и отзывов от игроков. Из предыдущего тестирования мы приходим к выводу, что игроки хотели бы, чтобы мы шлифовали игровой баланс вместо того, чтобы менять транспортные средства, которые они использовали. Но ну я считаю, в чем-то они правы. Но это уже относится вопрос к смешению Вот Blitz и версии ПК. Будут ли в будущем нереалистичные танки вот на компьютере? Например, Warhammer танк. Некоторые дети расстроены, что такие танки находятся в мобильной версии игры. На что получили ответ, я думаю, что мы такое не будем планировать. Следующий момент касается камуфляжей. Не все люди любят такие камуфляжи, как гвардеец или защитник. Что думают разработчики об этом? Это очень хороший вопрос. Мы создаем новую систему настройки для игр, где игроки могут выполнять дополнительные настройки для разных танков. К сожалению, он все еще не находится в стадии разработки. Это может быть и в этом году, но может и не выйти. Когда он будет выпущен, он позволит обеспечить обширную настройку. Также будет возможность разрешить игрокам в виде только исторический скин. Например, Скорпион Г будет иметь серый цвет, если игрок включит эту опцию. Это будет сделано по аналогии с World Warships. Мы хотим сделать новую систему, настройки очень хорошие. Поэтому мы не можем назвать нам дату релиза. И мы не хотим спешить с ней. В этой системе мы предоставим игрокам больше скинов, а также больше настроек для корпуса. Например, добавим огнетушитель на внешнюю поверхность и так далее. В прошлый Новый год была реализована такая идея, как контейнеры. Зачем возникает вопрос, будете ли вы реализовывать нечто похожее на контейнеры для поставки в World Warships? Да, нам нравится эта идея. Однако, в отличие от World Warships, которая является относительно новой игрой по сравнению с World of Tanks, контейнеры поставок в World Warships были реализованы, когда они внедрили экономическую реформу. Для нас это сложнее, поскольку World of Tanks имеет свое собственное наследие. Очень нелегко сделать что-либо, что может не повлиять на внутриговую экономику. Если мы собираемся вводить что-то похожее, нам придется спланировать это очень и очень осторожно. Это может привести к неприятному опыту игроков. Так что, думаю, в ближайшее время контейнер в игре не появится. Ну, за исключением таких моментов, как Новый год. Ну а лично я думаю, что в ближайшее время все-таки контейнеры у нас не появится, но по крайней мере идея с новогодними контейнерами мне очень понравилась и думаю эту идею могут реализовать уже в более-менее переработанном варианте. Особенно тот момент, что если я заплатил 2000, то я и получу золото на 2000 и буду иметь возможность получить больше, а не получить меньше. Согласитесь, это очень честный вариант. И следующий вопрос по XVM. рассмотрите вариант запрещения XVM. На что получили ответ. Мы знаем, что статистическая часть XVM является причиной недовольствия в игре. Однако мы не можем просто запретить XVM в игре. XVM также предоставил множество функций, отображающих статистику игроков. Мы, тесно, сотрудничаем с разработчиками XVM. Некоторые люди используют статистику XVM, чтобы планировать свою биту, Но, к сожалению, один из вариантов этого планирования – фокусировать хороших игроков из вражеской команды. Недавно мы представили новую рейтинговую систему так как считаем, что если мы сможем сделать лучшую метрическую систему, это позволит игрокам иметь достаточно точную оценку других игроков и сравнение между игроками. Среди чем возникает очередной вопрос, можем ли мы спрятать статистику игроков в битве? К сожалению, мы не думаем, что это хорошая идея для игры, поскольку тот, играющий без знаний игроков в команде противника, может заставить кого-то почувствовать, что он играет против ботов. Это также важно для социальных взаимодействий. Например, если ты хочешь добавить человека в клан, вы не знали бы, кто находится в клане, или может быть трудно для кланов привлекать новых игроков. Честно говоря, какое-то сомнительное оправдание. Как вам генеральное сражение? Генеральное сражение – это успех с точки зрения балансировки. К сожалению, есть некоторые проблемы с матчмейкером. Мы работаем над исправлением. Следующий вопрос про нашу любимую артиллерию. Артиллерия раздражает. Будут ли они удалены из игры или меняться дальше? Артиллерия не будет удалена. Этот класс предназначен для людей, которым нравится предсказывать поведение других игроков. Существует доля игроков, которые действительно любят этот класс. И некоторые игроки играют исключительно на артиллерии. На данный момент артиллерия не менее токсична после ввода оглушения. Однако теперь игроки могут жить гораздо дольше и не быть уничтожены выстрелом артиллерии. Насчет высказано, что некоторым игрокам нравится предсказывать поведение другого игрока. Но это полный бред. Просто некоторым игрокам нравится стоять и безнаказанно уничтожать другого противника, который ничто не может ему сделать в ответ. Не более того… Следующий вопрос также связан с графикой. Будет ли удлинено текущее ограничение 122 FPS с введением новых карт HD? Мы знаем о растущем использовании высокопроизводительных мониторов 164 Герц, а то 165, и те ограничения с 122 ФПС не связаны с самим клиентом. Это связано с предыдущим ограничением механизма сервера Big World. Как упоминалось ранее, клиент игры полностью переписан с нашим приоритетным движком. Механизм сервера также переписывался, и поэтому такой ФПС... Теперь не требуется. Мы думаем о удалении или изменении предела FPS. Он находится в стадии тестирования, однако это не может быть изменено в песочнице. Ну, я думаю, игроки, которые хотят убрать ограничение в 122 FPS, но ну, их там процентов 5, наверное, максимум 10. Остальные игроки, нет, такой 10, все-таки, наверное, 5 процентов, не более того. Настройки управления. Планируется изменение системы прицеливания, но пока не принято окончательное решение. Эта фраза очень интересна в том плане, что оказывается разработчики планируют изменить систему прицеливания. Этот, этот момент будем очень отслеживать. Mm -hmm. По поводу судьбы Чифтейна МК-6. Если мы сможем найти несколько более низких уровней, которые могут использоваться подобный игровой стиль для Чифтейна, то мы рассмотрим возможность внедрения Чифтейна в игру. Но я так понимаю, что если будут найдены более мелкие танки для ветки, будет сделано небольшое отклонение и будет ветка на Чифтейна МК-6. Ну и последний вопрос, будет ли ВГ когда-либо рассматривать румынское древо исследование. К сожалению, мы не считаем, что для самой Румынии достаточно танков, чтобы иметь собственное технологическое древо. Мы включим румынские танки в общеевропейское дерево технологий. Если придет европейское дерево, конечно. Ну и последний вопрос на сегодня. Где находится серп и что он делает? Серп все еще работает на нас, он в настоящее время работает над другим проектом Wargaming. Надеюсь, вопросы и ответы вас Порадовали, пишите комментарии ВКонтакте, а также под видео на канал YouTube. Пока-пока.